Я приветствую тебя, мой маленький-миленький дружочек. Сегодня мы будем играть в GTA Online Улрайды. Чисто будем бегать, прыгать, метушиться туда-сюда. То есть, ну, на суете будем, нормально, все классно. Динамично, угарно. Ну, может не угарно, а может сильно угарно. Не знаю. Посмотрим. Давай и смотри, ты. Начинаем, погнали!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 Нас сегодня трое, один хуй его знает, как зовут. Я покушал борщик, и я очень счастлив в этой жизни. А также я докурил свою э, никотиновую штуку, которую нельзя курить детям до 18 лет. Ну что, дорогие друзья, здравствуйте. Добро пожаловать. Сейчас мы будем играть в Валрайдик. Со мной Дудлер и Адекс. Поехали. И какой-то тип к нам присоединился. Я когда-нибудь стартану на гол или нет? Интересно? А я забыл про это вообще, в принципе. По факту. Что здесь? Это как похоже кольцевая гонка. Не ешь, не ешь стрипслим, стрипслим, не ешь, стрипслим. Читос, читос. Если она будет маленькая, придется идти записывать вторую. Ну, сразу вторую выберем. Сразу вторую выберем? Тоже, вау! улетел улетел дебил ты я? ты ты я? Ты, ты, ты ты ты ты да да есть такое. А... поднимаясь наверх по волрайду. а когда этот тип слетит я не понял он что а... играть умеет? там же написано king racer Бля, так если он king то это ну и вот значит кто то назначил кингом он слетел Райсер. он слетел а мне уже страшно а мне уже страшно мне тоже голова кружится не могу т20 лучше держит дорогу чем не т20 а иксаха ну по моему реально мне кажется иксаха резвее иксаха иксаха реально резвее но т20 она как то прям прям держит дорогу прям а хотя я на ней еще не тормозил кстати на валрайде на иксахе я тормозил на валрайде я так же само. Я догоню вас когда-то, интересно? Я вот не знаю. Пока Что еду. за гонки Нет. Это автоматик? Да нет. В смысле, не автоматик? Не автоматик. А, а автоматик. я на автомате ехал? А, все, второй круг начался, нет? Нет, нет, нет. Сколько круг. А, круг один, все. Один, да. Круг у нас один. 5 километров. А, он, к, он, а, а этот кинг, короче, он походу самопровозглашенный король. Он, ну, я... он проиграл там. Ну да, да. да вообще да. пройти ничего не может. Бля, это Посмотри прикольные... на него. Это. Посмотри на него, это буквально мы вчера. Воу, воу, воу. Ты сейчас здесь отвалишься, я уверен Блять, как, как красиво. Да. Как красиво просто. Динамично, динамично. Ну это да, это. Это других слов у меня нет, просто это <ш> <ш> бля, и все Только, А, ну вот, вот че, че прикол, э, это мы на чем играем, ну ты 20, да. 20 заносит заносит, не знаю, не знаю вот заносит. еду, еду, у меня, меня второй раз заносит, не знаю. а я вижу твою красную точечку да. где -то. у меня осталось 10 чекпоинтов а у меня осталось Воу, 23 минус я... 34 вот тоже 10 чекпоинтов, так посчитать легче куда-то а там, там, там дырочка, дырочка, дырочка, дырочка воу, авария Я тоже, занесло Она туховато, Занесло, но я не Ну я законтролил, бля Я красавец да не, она что-то Что-то, что-то Она дрифчучая такая Ля, ну я так уголку, что срезал Красиво, прям вот обойти. А ты ж не догоняешься Понимаешь, сука, ты не хочешь остановиться, подождать друга. Я бы подождал брат, чувака, чтобы он тоже успел финишировать. Ну, да, было бы хорошо. Да. Почему бы нет? Можем подождать. О, я тебя я видел, тут... ты летел вверх. Так, я возле здесь все, я его здесь Я тебя не видел. А он не может пройти, что ли? Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. стой, Он не может пройти. Итак, я приехал первый. Только начал запись, да? Да, я. О, -о, О, все, это респаун. А, нет, подожди, вниз же. Правильно. А где тип? А он едет. А он уже рядом где-то? Не, я не, не, не, он что-то я... пройти не может, наверное. Не так, верно, ну все, это финиш на первой позиции. Так, я нашел еще волрадиков. Хотите волрадиков еще? Хотим еще волрадиков. Вы хотите еще волрадиков? Я не Блин, слышу. Голоса да. в моей голове. Да, да, да. Громче. Да. да, да, да. Ну все тогда, хорошо. Мы специально для вас ищем уолрайдинг. <омцеб bait> не, не, он... не, не. Дождик, он... Дождик прошел. <плес> ну все, закончился. Чё... А, а вода-то есть под колесами, смотри, да, мокрая. Да, мокрая да. асфальт, блять, остался. Не. Да, он сейчас подсохнет. Итак, это... вторая гоночка. Вторая гоночка, значит. Я не сделал. Ей парень выбрал султан. Султан, Один, бедняга, да. бедняга, бедняга. Я буду вас хавать пакет. Уйди, пожалуйста. Бой, Бля... Бля... камера! Не, не, не, не, не. Камера, блять, так красиво с тобой идем просто. Ву, контрол. Опа. Я тоже контролю, контролю, на... Камера, поехал. отдайся. Воу. Я Это как автоматик, но почти. Это не автоматик. автоматик. Блять, как красиво, мы с тобой едем. Да, Я же смотрелся, отгибался. Я вижу, вижу. Ну, все, подожди меня. А мы здесь не вдвоем. А мы здесь не вдвоем. Но я-то второй А Ай в Барбалраде сейчас будет, будет весело, интересно. Да так красиво ехали, просто. Я так кайфанул. Чисто эстетически кайфанул, знаешь. Кайфарик. Я думаю, если квадратиками, как обычно, на Ютубе, не пойдет. Да, да. Ой! Осуждаю. Осуждаю, осуждаю. <свист> осуждаю. осуждаю. осуждаю а я, я потом. Чтоб ты по я понимал, я потом, за я, потом запи <свист> я потом запикиваю это кряками такими. Кря -кря -кря Серьезно? <свист> да. Да, ты весельчак, конечно. Ну, слова пи. Фу, осуждаю. Да, я запикиваю <свист> кряками. Твои слова крипикиваешь. А все остальные нет. Понял, понял, понял. В общем прикол. Ну а че, если я скажу. А, этом, получается, что. Ребят, вы догонять будете. Что, что за ворот? Да нет! А -а -а -а -а -а! Этот, этот, э... Он обогнал! Этот меня сбил! Он меня сбил в трубе, блять! Развернул и сам уехал. Агрессивное поведение, агрессивная гонка. Сбивай Сби... его. Аху наю! Понял, понял, еду. Сейчас будем обогнать его. Он меня аж из колеи выбил. А меня что, я две не включил пакеты? Я аж включил пакеты. Я понимаю, два круга, все красиво. Два круга? Да. Да, да, да. да. Ля, что-то я на джестере я там еще не ездил. Я на стареньком джестере ездил, такой-то обновленный. Да. Кстати, это Toyota Supra. Он, тугой, тугой, тугой, тугой. Тугой вообще в поворотах. М -м. Вот тут парню на султане, по-моему, будет... А хотя я не знаю, султан, он же с Да ему будет нормально. Да смотри, он еще волрайд не проехал, о чем? Ну? У нас очередной Кинг волрайд. Ой-ой-ой-ой, как его на Волрайдах заносит? Ты сбивай его типа я бы сбил бы, если бы догнал, понимаешь? Если догонишь, Он рядышком, он рядышком. Я не буду выигрывать, я буду мстить ему. его Я очень... А! А, а, а, все. Пойдем давай. <свят> до скорой встречи, до скорой встречи. Я четвертый. Блять, камера сломалась. А меня что занесло? Я даже не понял, как я это сделал. Ну как? О, он ротинхронный дичайший. рассинхронный дичайший. Да с ним. Да, человек такой. Да. Человек говно, да. видишь? Взял меня, сбил, я теперь еду сам. Снич. Некрасиво, никакого ой, ой, удовольствия. Ой, он занесся, он занусь. Ой, бедняжечка. Как, как его жалко. Да. Что с камерой? Вот, вот, Это же <сал <naturals> я тоже ее чувствовал. Уху, Ты тоже это чувствовал? Не. понял понял понял 30 секунд у меня отрыва от вас. Это конечно жестко. А он в черном экране висит. Ехуй <соценно> было меня сбивать, человек, Он может пройти. Все, я на, втор... на втором крышку. Красавчик! А я только. В Ой, я криво выехал! Вая! А, я мне еще до второго круга очень а далеко на самом деле. Это вы оба уже Нет, там, я еще. Нет, я только подъезжаю к нему походу. Да, только подъезжаю. А -а -а. Ну смотри, если его увидишь, то роняю. А вот роняй, сзади роняй, меня он его. далеко. Роняй его. Я роняю запад. Как? Ты роняй этого а -а Гебролиска. Да, а, -а, -а, а я его не вижу даже. Мне что, по поставить подождать? 30 секунд. Я просто вылетел с трассы и у меня была возможность смотреть все, что на Вот, в принципе, можно закончить на одном да. круге, потому что я только вот доехал. Я только а доехал. Это, это, не, это не, круг. Там дальше будет круг. Ага. Это еще не все. Они, Нет, это они все. просто похожи. Это я помню. Это про они похожи, элемент. Ану напишет мне про круг, да? Потому что я уже не. Помню. Наверное. На буковочку зен нажми да да да да да вот вот сейчас будет новый круг вот сейчас вот смотри ляп круг два 2 2. Фи, фи, вот я только конечно только начал... позиция нет почему я выиграл выиграл ты, ты, да, побе ты всегда победить всегда да да да да ну и чтобы не утомлять вас одной и той же трассой, я расскажу, что было дальше. Этот парень столкнул дудлера, и в итоге он приехал второй, я приехал третий. Ничего больше не было, поэтому переходим к следующей карте. Здесь волларадов не будет. Да? Mm -hmm. Ну, ты выживал. Да, мне ну хочется по попробовать, еще не катался. Вау! Пакеты есть, пакеты, пакеты, пакеты, пакеты. Есть. Да, есть, есть пакет. Бери мой, бери мой, бери мой. А здесь повороты здесь только. Да не бей меня, а бери мой. Взя твой? Вот ты конь ну, ты, ну, чисто. Конь. Ну, ну, я аккуратненько. Дорога узкая, ты дорога, ты... дорога узкая, тихо, тихо. Бля! Это ты и конь просто. А я же не знал, что тут за карта. Вот я, я и вылетел. Вот за, <laughs> <laughs> за мной едет Асирис или кто-нибудь. Занусь, Знаешь, да? что тут есть классная машина? Есть бак на ускоряшку. Знаю. Вот пользуйся. На всех таких картах есть бак на ускоряшку. Ну так у тебя же ограничитель по таймингу стоит. Этот. Какой? тайминг Сейчас пропущу один, один из uh, чекпоинтов. <с и будет все шикарно. А ты первый едешь? Это будет джеффарат на джойстике, как катается. Ну я его даже не тронул, он просто упал. Ты второй уже, да? да, да Подсасывайся. Да, подсасываюсь, меня думаешь, подсасываюсь. подсасываюсь. Сейчас и будет. Вау! <свеческая> Шолтай, болтай! <свеческая> Я просто очень хотел в тебя врезаться. А нажми выпучку R. Может, F? Не, F нужно зажать. Понял О, сейчас. Я не долетаю. Не долетаю. Надеюсь, О, не долетаю. Шайбу. Шайбу. Это не. Это. Это. А, это, это тогда. Мячик. Мячик. Там. Блядь. Ладно. Это баскетбол? <laughs> ну баскетбол же. Я молчу. Ну да. Ну, Мячик. Так нет, в мячике волейбол. Вау, вау, вау, здесь уже финиш. Вы куда разогнали, молодой человек? Я впервые выиграю 1000 долларов, если... Сейчас мы первый. Вау! Красиво. Да, есть такое. А, кто бы знал, что туда вылетать надо. Ты нормально вылетел? Да. Даже нормально это. Лечу вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я в тебе. Какая авария, да? Да-да-да. Ну все. Это финиш. Это финиш. Это просто. Это финиш. Да, последний чек. Вау, я сделаю сальтруху в полет. Вот так меня... Я так пытался тебя обогнать и так... На последнем чеке меня запороло. Финишнул? Я надеюсь. А, сейчас взорвусь смотри. Загру загрузка. <свист> Где там эти парни? О, смотри, вылетел, вылетел, вылетел, летит прямо в финиш. А, не успел, жалко <свист> его. Конечно, да. да, хороший парень был. Жаль этого добряка. Угу. <свист> Спасибо тебе за просмотр! Кстати, если понравился этот видеососик, ты можешь поставить лайк или написать комментарий. Вау, как охуенно это было! Вот, так что скоро увидимся. Пиши в комментарии, нравится тебе вулрайды больше, хороший, плохой, либо что-то еще можешь предложить. Залетай в группу в Телеграме, залетай в Дискорд, пообщаемся. Всем удачи, пока!